В императорском зале Казанского университета День науки прошел для учеников лицея имени Лобачевского. Школьники 8-х, 10 и 11 классов прослушали популярные лекции о науке, о ее значении в жизни современного общества. Ребята также узнали много нового о финансовой грамотности и цифровой экономике. В рамках Дня науки состоялась и итоговая научно-образовательная конференция студентов Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось традиционное заседание комиссии по трудоустройству выпускников. В рекрутинговой компании приняли участие более 40 человек. Это директора школы, СУЗов, а также представители управления образованием из различных районов Татарстана. Анна Глазунова, Ленардо Валитиаров, Универньюз.